Настает восьмая неделя за Пасхой, день Святої Троицы, тот день, когда Дух Святой зійшов на апостолі в виде вогняних языков. Первая апостольская проповедь, нарушается Церква, и потом апостоли идут с проповедью Евангелия по всему світу. Те, что сталося в день Пятидесятницы, важко очень підати обычному опису. Чому? Хотя бы за то, что апостоли, кіє є глашатеями премудрості Божої були звичай звичайністниками рибалками. От собі, себе, шановні глядачі, що ви підходите до річки, до ці такі професійні рибалка, і підходите, і узнать дізнатися якусь інформацію на теми богослов'я, філософії, просто поделиться поділитися і релігійним досвідом. От що з цього вийде? Чи багато інформації ви Тоді те саме сталося, що найвищу мудрість Божу, мудрі життя проповідали немудрі рибалки. І апостол Павло трохи пізніше скаже: Бог вибрав безумний світо, щоб засоромити примудрих. І Бог вибрав немічне світо, щоб засоромити сильних. І Бог вибрав неблагородне у світі і погоржене і незначне, щоб знесилити значуще. Это был тот час, когда весь израильский народ с нетерпением ждал своих мистических и национальных приказаний приходу ходу политического перемещения, который должен был вызвать народ Божий от язичників языков и, более того, покрыть все другие народы под ноги их. Но Иисус про совсем інше. Он говорил, что его царство не с этого света, не с он проводит серию проповестей, из которых видно, что политических нюансов нет в его царстве. Но сейчас шел, что уже дни его стражда, он говорит Господь, что я входил в Иерусалим, я буду страждати, меня скоро бьют и через три дня воскресну. И вот два брата, числа апостолов, ему говорят, Господи, так дай нам систи, один правой а другой левой у Твоем царстві. Тобто То есть, говорящие нашей такой современной вони они просят занять ближайшие министерские посады в будущем мессианском царстве. И другие, решта апостолов, обурелись на них. Почему? Ну, можно догадаться, они же тоже все хотели, але ж молчали, терпели. А тут так от, так грубо, такно, эти брати поступили. Отже, такая реакция апостолів выходит, что никто из них так и не зрозумів цели приходу Сина Божего на землю. Миссии Миссии, якщо так можно висловить. И Господь у ответ говорит, что так, тут в этих земных царствах князі, владеют над народами, люди панують над людьми, а хто йде за мною? такого не может быть то, якщо хто хоче між вам стати великим, то нехай буде вам слугою, а хто лише хоче між вами бути першим, хай буде вам рабом. И далі Ісус поясни, чому це так. Бо стиль людський пришел не для того, чтобы служили ему, а чтобы послужить и дать свою душу, как выкуп, тобто как искупление за многих. Ну проходит тиждень, остання за усточь с ученим, за пословыми таємна вечеря. И тут выникает та самая суперечка, кто же из нас є більшим? Як не Но ну, а Господь повторяет эти самые высшие загадания слова. И далее мы видим прояву их малой віри, якщо если не сказать за без віри. Я навмисно акцентую на этом, чтобы показать, что апостолы были простыми людьми, с обычными характерными немедлительными слабостями. И вот апостолицы, почувши про Воскресення Христа от женок мироносец, они не поверили этому, а заховалися в одном доме, боячись преследователей. Але воскресла Господь, когда дверь была защищена, заявляет, стоит среди них и дает мир, и заспокаивая их немощные души. И так вот 40 дней воскресла Господь, ходил между апостолами, заявляющийся им, благословивающий. И когда уже последний раз, в последний день он збирає на горі, то апостолы зрозуміли, что сейчас має остаться что-то особенное. И вот Иисус такі слова, Господи, чи не теперь ты восстановишь царство Израиля? Отже, как мы видим, и перед Вознесением апостолы ожидали какой-то перевороту переворот. Земного за но Господь Иисус – Царь Небесный, поэтому не возноситься в небеса. При тем как вознеслись, Он сказал учням, наказал им, что не выходить из Иерусалима. И до тех пор, пока не вони задягнутся, задягнутся силой свищи, пока не придет другой учитель Дух. Но Он сказал, каким чином они має прийти, когда прийти. Он сказал, что ждите, но они ждут. И так они чекали протягом десяти дней. И, мабуть, в тот час, когда они ожидали, от этого утешителя в их душах стала очень большая перемена. Они, наверное, зрозуміли, что когда теперь Иисус с ним не стал, что ось Он же был их единственной един... един... опорой, надією. А теперь без Него они только чувствовали немич свою. И зрозуміли, что все эти дискуссии на тему, кто є больше, кто є выше, кто более праведный, кто является есть... наиболее честен, это все безгуздие. Бо что, когда Иисус сказал, кто себя уничтожает, то поднесет не будет. И блажение Боги Духом, бо что их есть Царство Небесное. И именно тогда, когда это все созрило для этого мови. Дух Небесный сходит на землю. Дух Христов сходит на тих, кто прагнув Его. «Раптом начался с небошу, наче как будто і наповнився и наполнился с оселем, где они сидели. Зъявили им подлинные языки, как и сели на каждого из них. Все наповнилися Святым Духом и начали говорить иншими мовами, так как Дух велел им говорить. Отже, апостоли получили на тот час великий дар говорить и благоуставить іншими мовами, різними мовами тих народов, которые пришли в Святое Место для вшанування Дня Пятидесятницы. Они, звичайно, это, бачивая и чуючи, не могли приховать из своих Як же каждый из нас чует свою, свою власну мову, що мы в ней народились? И вот первым, кто вышел на проповедь «Воскресло Христа», был апостол Петро. И эта проповедь была таку силу, что застала сдривнуться сердцем многих и принять хрещение у Христа. И таких нашлось близко трех тысяч. Мужи израильские, послушайте на эти слова. Ісуса Назарянин, мужа, засвеченного вам от Бога силами, чудесами и знаменями, вы убили, прибивши до Христа руками беззаконників, и его Бог воскресил, звільнивши от муки смерти. И почему мы все є свідками. Это тот самый Петро, который еще так давно говорил, я не знаю его, и трещи відрігся от него. Вот что сталося. Петро, отчувши немец свою, придбав мужность. А придбавши мужность, он придбав духа. А где Дух Божий Господний, там свобода, говорится это письмо. Во время недельного урочистого послужения мы просим, чтобы Дух Святой зійшов на нас, чтобы стать нам теж спорниками Его благодати. А это возможно только тогда, когда у нас не будет возникать питань, кто больше, кто меньше. Когда мы увидим свои, не свои уявления, достоинства, а свои немощи, свои помилки, свои грехи. Когда у нас появится мудрость в будь-який час исполнить имя Христова, когда будет мудрость всем прощать. И тогда настанет та самая умеренная свобода, свобода от греха, и тогда придет Дух. Нехай же Господь нам допоможе перебороти гордыню и морнославство, чтобы таким образом оновить наши души, ви наповнилися своєю благодатью.